Сегодня все твои сомнения с выбором дома рассеются. Если ты решился на строительство дома и не можешь определиться с проектом, то этот дом в современном стиле, с панорамными окнами, западет тебе душу. Потому что этот дом олицетворяет истинный минимализм с продуманной планировкой помещений для любых задач, Потому что на 130 квадратных метров жилой площади получилось разместить аж 4 комнаты. И еще одной особенностью этого дома является зона барбекю на террасе. Интересно? Тогда начинаем. Одноэтажный дом, жилая площадь 130 квадратных метров. Размер дома – 15 на 10 метров с разными уровнями по высоте. Высота потолков гостиной зоны 3,2 метра. Высота стен понаружи с парапетами 3,8 метров Высота спальной зоны 2,8 метров Высота стен понаружи 3,4 метра. Дом формой двух прямоугольников, входящих друг в друга. Цоколь дома в уровень землей. По обстоятельствам, в зависимости от региона проживания, соколь можно увеличить. Отделка стен, штукатурка с деревянными элементами и декоративным камнем. Окна все панорамные, высотой 2,3 метра. В гостиной организован эффект парящего угла над окном. Крыша плоская, с высотой парапетов 40 см. Крыльцо открытого типа с входом сбоку. На задней части располагается терраса. Переходим к самой планировке дома. Дом традиционно, как и принято в комфортных планировках, поделен на две зоны. Справа спальная и слева гостиная зона. Начнем с прихожей. Прихожая 7,7 ,7 квадратных метров. Просторная, как раз подходит для большой семьи. В прихожей стоит большой Г-образный шкаф, в который поместится довольно много вещей. С левой стороны стоит обувница шириной 1 метр и с прихожей мы попадаем в небольшой холл 5,7 квадратных метров, где также задействована максимально полезная зона хранения, а именно встроенными шкафами. Центр дома завязан вокруг квадратного помещения. Там у нас находится санузел и туалет. Туалет площадью 1 квадратный метр, отдельный от ванной, так как это наиболее практичное решение, если в доме только один санузел. Санузел площадью 5,5 квадратных метров. Так как дом предназначен для большой семьи, то и в санузле предусмотрена и ванна, и душ. Также место для умывальника и шкаф для хозяйственных нужд. Внизу справа располагается первая спальня для ребенка площадью 10,6 квадратных метров со всем необходимым инвентарем. Встроенный шкаф 1,8 метра, рабочий стол у окна и раскладной диван. Окно выходит на передний двор. Следующая спальня выше составляет 9,7 квадратных метров. Окно выходит на правую часть фасада, в комнате стоит шкаф 1,8 метра, рабочее место и диван. Выше спальни предусмотрено место для гардеробной площадью 5,3 квадратных метра, где можно хранить сезонные вещи, также можно использовать как кладовку. В гардеробной предусмотрено место для стиральной машины и именно здесь логичнее ее расположить, потому что хозяйке будет очень удобно постирать, погладить и разложить все вещи в одном месте. В гардеробной предусмотрено окно, выходит на правую часть дома. В правом верхнем углу дома расположилась шикарная мастер-спальня для родителей. Вход в спальню выполнен через собственную гардеробную. Комната площадью 3,6 квадратных метров, в которой расположились шкафы шириной 1,8 и 0,8 метра. Это сделано не случайно. Проблемой всех мастер-спальни является прямой выход из спальни в санузел. Соответственно, при установке межкомнатных дверей внизу устанавливается зазор в 1 или 2 см для вентиляции. Следовательно, о хорошей звукоизоляции в таком варианте не идет даже и речи. Поэтому я считаю, либо нужно делать в санузле отдельную кабинку для туалета, либо, как в данном варианте, вход через гардеробную. Санузел в мастер-спальне занимает 3,1 квадратный метр. Оборудован ванной с окном на задний двор, унитазом и раковиной. Сама спальня занимает 11 квадратных метров, в которой стоит двуспальная кровать шириной 1,6 на 2 метра с прикроватными тумбами. В спальне установлены два окна – на правую и заднюю часть участка. И последняя спальня в этом доме занимает 9,8 квадратных метров. Окна выходят на задний двор. В комнате предусмотрен шкаф, диван и стол у окна. Ну и, наконец, переходим к самой главной части дома – это кухня-гостиная. Площадь ее составляет 42,3 квадратных метра. Диванная зона расположилась напротив задней части санузла. На ней повешена подвесная тумба и телевизор. Напротив двухметровый диван, два кресла и журнальный столик. За диваном стоит большой объединенный стол на 6 человек, шириной 90 на 1,8 метра, с панорамным видом на участок. В левом верхнем углу стоит кухонный гарнитур шириной 3,3 метра. С правой стороны стоят пеналы для встроенной техники до потолка, что увеличивает зону хранения в несколько раз. Напротив гарнитура установлен остров шириной 2 метра. Рядом с кухней установлены панорамные окна с дверью для выхода на террасу. Терраса расположена в левой верхней части дома и занимает 15 квадратных метров. Особенностью этой террасы является встроенный мангал-бетонный столб, который держит крышу террасы. Вот такого вот дом замечательный у нас получился. И честно говоря, стоит сказать... То, что идею для данного дома мне подсказал заказчик, с которым мы разработали индивидуальную планировку именно под него и под его техзадания. И домик у нас получился примерно вот таким, каким вы сейчас его видите. Однако там есть кое-какие изменения. Поэтому, друзья, если вы хотите заказать индивидуальную планировку под свое задания и под свой участок, то пишите мне в комментариях в группе ВКонтакте и пишите мне на почту также если вам понравился данный домик то вы можете заказать чертеж стен будет стоить 200 рублей либо 3d визуализацию чтобы посмотреть и походить по дому уже у себя на компьютере ну а я с вами прощаюсь у нас в скоро времени еще будет очень много видео на канале поэтому обязательно подписывайтесь на канал распространяйте видео с вами был доступный дом всем до новых встреч